создание таблоида, посвященного белорусскому строительному рынку, возникло 17 лет назад. Сам рынок в этот момент пребывал в эмбриональной стадии своего развития и больше напоминал полезки, кермаш шумный и бестолковый. веселые 90-е здесь продавалось абсолютно все и по абсолютно произвольным ценам. Достаточно было просто не забыть в прайсе указать приставку евро. Европатоны, евроокна, евровагонка. Кстати, этот бедовый хоровод с чего начался, тем и окончился, когда в строительный обиход начали проникать Евронормы, естественно, в белорусской законодательной транскрипции. Аппетиты производителей и поставщиков начали постепенно приходить к общему знаменателю с финансовыми и технологическими возможностями белорусских заказчиков. Не скрою, вначале мы выступали только в качестве внимательных наблюдателей этого процесса. Но со временем сумма накопленных сведений перешла в новое качество. Листая старые подшивки, апеллируя к движению рекламных платежей по бухгалтерским счетам, мы можем с точностью до нескольких недель рассчитать активность и эффективность маркетинговых шагов крупнейших белорусских и зарубежных брендов. Ни один из этих брендов за прошедшие два десятка лет не прошли мимо информационной площадки белорусской строительной газеты. В принципе, медиаполе формальной логике не подчиняется. Можно только гадать, как слово ваше отзовется в среде потенциальных заказчиков и партнеров. Но наша система коммуникации гарантирует максимально высокую эффективность доставки информационных сообщений непосредственно на рабочий стол ваших коммерческих контрагентов. И это работает. В базе целевой адресной рассылки порядка 12 тысяч организаций строительного комплекса и около 40 тысяч смежных структур, заказчиков. Ежемесячный тираж в объеме свыше 30 тысяч экземпляров – это национальный масштаб вещания. Это самый мощный в республике независимый маркетинговый канал, который развивается в тесной связке с ростом белорусского строительного рынка. Мы реагируем на основные события в режиме реального времени. Такая оперативность вовлекает в нашу орбиту специалистов общестроительных организаций и проектировщиков, представителей отраслевой науки и предприятий стройиндустрии, поставщиков и потребителей современных материалов и технологий. Открытая дискуссионная трибуна, оперативный источник новостей, строительная газета доказала свою состоятельность в период самых острых кризисов. Но главное, сумела противостоять экспансии интернет-ресурсов, которая бесславно похоронила немало толковых печатных изданий строительной тематики. Нас выручила атакующая стратегия, направленность на постоянное обновление контента и формирование собственных информационных поводов. Это и есть наш фирменный стандарт качественной строительной журналистики.